Ну что, всем добрый вечер, меня зовут Аня, я инструктор хатха-йоги. Сегодняшняя наша практика будет посвящена укреплению мышц стабилизаторов и нашей способности концентрироваться. Я сейчас, давайте проверим, все ли меня хорошо слышат. Подайте сигнал. Отлично. Спасибо большое. Я выключаю комментарии и далее мы с вами занимаем удобное положение, сидя, с прямой спиной, на ковриках. Итак, всем привет! Садимся на кирпичик, либо на любую другую возвышенность. Положение со скрещенными голенями. За макушкой вытянемся вверх, подбородок, направим параллельно полу. Центр живота направим внутрь, ближе к позвоночному столбу. Расслабим ладони, расслабим кисти рук, расслабим полностью руки до плечи. Мягко друг к другу улыбнемся. Еще раз всем привет. Я очень прошу вас во время сегодняшней практики внимательно следить за моими рекомендациями. И если у вас есть те противопоказания, которые я озвучиваю, вы чувствуете, что вам некомфортно, больно, неприятно, тремор, Останавливаем выполнение. Также я любу, буду благодарна за любую поддержку вашу моих практик. Мой номер телефона указан в шапке профиля. И если вам понравилась моя практика, буду благодарна, он привязан к карте Сбербанка и Тинькофф. Итак, я надеюсь, что вы проветрили помещение. Вам тепло, а вы находитесь в удобной форме. Мягко соединим кончик указательного пальца и большого. Три других пальца расслабим, вытянем полностью весь позвоночный столб, закроем глаза, переведем внимание на дыхание, сделаем глубокий-глубокий вдох, почувствуем, как раскрывается грудная клетка и с шумным выдохом переведем внимание на кончиков пальцев ног, пошевелимыми. и затем аккуратно направляем внутренний взгляд все выше и выше по телу понаблюдаем за своим состоянием, за своим самочувствием в данный конкретный момент времени, и остановим движение нашего внутреннего взгляда на мыслях, и осознаем, с какой целью мы здесь и сейчас на ковриках, что бы мы хотели почувствовать после получаса сегодняшней практики, что для нас важно в сегодняшней практике, почему мы... Сейчас на ковриках вместе с вами запомните свое намерение на практику и глубоко-глубоко вдохните. С выдохом снова переведите внимание в дыхательный центр и затем опустите внутренний взгляд чуть ниже. Направьте внутрь и вверх мышцы промежности, оставьте закрытым нижний замок мулабанха. Еще глубже направьте внутрь центр живота. Почувствуйте комфортный тонус живота, который вы готовы держать до конца всей практики. И аккуратно положите кончики языка на середину верхнего неба. Разожмите зубы, расслабьте все мышцы лица. И оставьте верхний замок хей закрытым. Сделаем еще один глубокий вдох. Шумно выдохнем через рот, откроем глаза, раскроем грудную клетку, пальцы рук, положим на коврик, аккуратно поменяем перекрест ног. И далее мы с вами берем кирпичи либо любую книгу, которая рядышком с нами. Помните, я говорила про мышцы стабилизаторами? стабилизаторы, и одними из них является мышцы шеи. Поэтому для того, чтобы правильно да, разогревать мышцы шеи, нам важно уметь их стабилизировать и контролировать Поэтому ставим наш кирпичик на макушку, опускаем руки на колени, соединяем кончик указательного и большого пальцев. Если нет кирпича, используем книгу. И аккуратно можно оставить глаза закрытыми, можно открытыми. Делаем три поворота Вы к левому и к правому плечу. Переведите все внимание на свои мышцы шеи. Почувствуйте, как включаются мышцы подбородка, боковые мышцы, вся задняя поверхность шеи. Полностью чувствуйте контроль за своими мышцами шеи. Отлично. Заканчиваем крайний раз поворот головой. Возвращаем кирпичик обратно, кладем кисти на колени. И вдыхаем на выдохе, направим мягко подбородок к в впадине. Со вдохом вернем по центру и с выдохом затылок вернем назад. Вдох, голова по центру, на выдохе правый ухо к правому плечу. Вдох, голова по центру, и на выдохе в противоположную сторону. Вдох, голова по центру. И дальше оба плеча вверх, ушам вдох. И на выдохе шумно выдохнули, опустили вниз. Глубокий вдох, включаем плечи, опустили вниз. И крайний раздох, и на выдохе опустили вниз. И еще три таких вибрации. Хорошо, отлично, вытянулись за руками высоко вверх. Соединили ладони вместе, вытянули весь позвоночный столб, сохраняем его ровным и разминаем кисти, активно раскрывая пальцы рук, мягко натягивая кожу между пальцами рук, вытянутые локти, отлично, и чуть-чуть ускорились, чувствуем тепло в наших кистях, большой палец внутрь, 4 сверху, круговые движения вокруг локтей, 3, и в противоположную сторону, также 3. Опускаем кисти на коврик, аккуратно перекатываемся с вами на ягодице, соединяем оба колена вместе, пятки ближе к себе, кисть правая за спину. Левой рукой обняли себя, посмотрели за правое плечо, мягкая скрутка, вдохнули и на выдохе в противоположную сторону поворачиваемся. Хорошо. Возвращаемся по центру, кладем кисти по обе стороны от коврика. Перекатываемся на стопы, аккуратно, ставим кисти по обе стороны от наших стоп, живот прижимаем к передней поверхности бедра, макушку опустили вниз, плечи отвели назад и вниз, приятно, с удовольствием вытянули подколенные сухожилия, далее аккуратно округлили спину, остались внизу, сделали три мягких покачивания от левой правой половинки тела, Хорошо. Положили кисти над коленями. А аккуратно направили таз назад по диагонали. Сделали три круговые движения коленями внутрь. Три круговых движения коленями наружу. И с прямой спиной вырастаем. Две ладони соединяем вместе. Вытянулись вверх. Сохранили ровную спину. И обе кисти в центре грудной клетки. Левым коленом три круговые движения вокруг тазобедренных суставов. И аккуратно. В противоположную сторону. 3, два, один. Соединяем две ноги вместе. Далее ставим их на ширине плеч. Кисти на наши талии. Три круговых движения корпусом в эту сторону. И три круговых движения в противоположную. Чуть-чуть можно ускорить динамику. Вернули корпус по центру. И три круговых движения тазом. Мягко разогреваем. И в противоположную сторону. Отлично. И теперь две ноги вместе. Левое колено подтянута к грудной клетке, две руки вверх, вытолкнули левую ногу вперед и пальчиками левой ноги работаем на себя от себя. Три, два, один. Стопой на себя от себя. Три, два, один. Круговые движения стопой внутрь. Три, два, один. И наружу. Три, два, один. Приподняли стопу выше, сделали глубокий вдох. Чувствуем, как включается квадрицепс и мышцы, стабилизаторы наших ног. Вдох. И на выдохе опустили ногу, колено правой грудной клетки подтянули, вытолкнули ногу вперед, две руки вверх, держим сильную спину и пальцы ног правой ноги на себя от себя, три. Движение стопа правой ноги на себя от себя, три. Стараемся назад не отклоняться. И круговые движения правой стопой внутрь. И круговые движения правой стопой наружу, также три. Приподняли ногу, чувствуем сильное тело, чувствуем включенные мышцы бедра. Вдох. На выдохе опустили ногу, руку подтянули к центру грудной клетки. Подошли с вами к началу коврика. Выдохнули активно, подтянули внутрь живот и ягодицы, лопатки свели. Вдох. Две руки вытянули вверх, посмотрели между ладонями. с выдохом. Макушка вниз. Шаг назад правой ногой. Правое колено положили на коврик. Со вдохом вытянулись за руками. Выдох руки в центре грудной клетки. Вдох кисти под плечи. Отшагнули назад левой ногой. Вдохнули. На выдохе локти направили назад. Пауза четверанга. Опустились на коврик. Со вдохом. Уртха шванасана, С выдохом. Адха шванасана Шагнули вперед, левой ногой, подшагнули правой, сложились макушка вниз, выдох, вдох, взгляд между ладонями, выдох, руки перед грудью. Еще одна вариация, чандра намаскар с левой ноги, вдох, две руки вверх, на выдохе складываемся макушка вниз, суттанасана. Шаг назад, левой ногой, левое колено положили на коврик, вдохнули. Вытянули за руками с выдохом руки в центре грудной клетки. Вдох вверх. На выдохе кисти под плечи. Оторвали левое колено. Вдохнули. На выдохе отшагнули в высокую планку. Задержали дыхание локти назад. Пауза четранда. Опустились на коврик. И Еще один вдох. Урдхамука Шанасана. Выдох. Урдхамука Шанасана. Шагнули вперед правой ногой. Подшагнули левой, сложились, макушка вниз, выдох, вдох, взгляд между ладоней, выдох, руки перед грудью, глаза оставляем закрытыми, теперь полностью концентрируемся на балансе своего тела, и колено левое, снова подтягиваем грудной клетки, и так же, как мы делали в суставной разминке, выталкиваем левую ногу вперед, носочек натянут на себя. Далее. Вытянемся за двумя руками вверх. Если вы чувствуете, что вам тяжело держать спину, можете стать спиной к стене. Вот она у меня как раз рядом. И делаем все то же самое. Вдох. На выдохе плечи опустили вниз. Ногу подняли чуть-чуть выше. Хорошо. Вдох. И на выдохе приподняли. Ногу выше. Закрыли глаза. Три дыхательных цикла. Два. Один. Открыли глаза, со вдохом колено подтянули грудной клетки, обе кисти к центру груди и далеко шагнули левой ногой назад. Переднее колено осталось над пяткой вирабхадрасана один. Вытянулись за руками вверх, оба плеча опустили вниз, заднее колено подтянули, подтянули живот, опустили вниз лопатки, закрыли глаза. И три дыхательных цикла вверх не один. Почувствуйте, как я с тела одинаково распределен между двумя стопами. Почувствуйте, как позвоночный столб вытянут ровно вверх потолку. Не прижимайте подбородок к шее. Вдыхаем, открываем глаза на выдохе, ставим кисти под плечи. Опорная нога, левая, остается на коврике. И затем мы правую ногу. Направляем назад, вверх потолку. Вытянулись за кончиками пальцев правой ноги вверх потолку. Трехногая собака. И дальше перекатились в высокую планку. Кому тяжело будет находиться в высокой планке, побудьте, пожалуйста, в планке с колен. Те, кто работает дальше со мной, мы делаем мягкую восьмерку колено правой ноги. Подтягиваем к локтю левой, фиксируем. Затем к локтю правой руки фиксируем. И затем коленом черчиваем восьмерку в воздухе. И снова колено правое. Подтянули грудной клетки. Пауза. И поставили правую стопу на коврик. Вдыхаем. На выдохе оттолкнулись ладонями, выросли вверх снова в предыдущее положение Вирабхадрасаны. Один. Соединили руки в центре грудной клетки. Перевели тело в переднюю правую ногу. Вдохнули. И, не покачиваясь, подшагиваем к правой ноге. Левое колено подтянули, к Груди, к груди вдох. И на выдохе. Опустили левую ногу, вдох, правое колено, подтянули грудной клетки, вытолкнули правую ногу от себя, носочек натянули на себя. Далее, аккуратно, за двумя руками вытягиваемся вверх, плечи опускаем вниз, носок натянут на себя, выровняли плечи и тазобедренные суставы в одной линии почувствовали сильный живот закрыли глаза три дыхательных цикла держим артха три викрамасана два дыхания одно хорошо соединяем оба обе ладони в центре грудной клетки колено правое подтянули к груди и далеко назад шагнули правой ногой соединили Месте кисти вытянулись вверх за мудрой. Колено левое. В положении угол 90 градусов. Пятка задней ноги оторвана. Оба бедра и оба плеча смотрят в одном направлении. И три дыхательных цикла в положении на один. Дышим. Два дыхательных. Один дыхательный цикл. Открыли глаза. Вдох. На выдохе положили кисти под плечи. Опорная нога правая осталась на коврике. И мы оттолкнулись ладонями, направили левую ногу вверх. Если положение трехногой собаки для вас тяжелое, оставьте собаку мордой вниз с двумя ногами на коврике. Далее мы с вами перекатываемся в высокую планку. И делаем восьмерку нашим левым коленом. Колено левое подтянули к локтям правой ноги, правой руки, затем левой руки, паузы, затем дорисовываем нижнюю часть восьмерки уже в положении трехногий собаки и аккуратно перекатились в высокую планку снова. Колено левое, подтянули к грудной клетке, вдыхаем. И на выдохе левую ногу опускаем между ладоней. Отрываемся ладонями, вырастаем вверх. Положение снова вверх, хадрасы на один. Вдыхаем. На выдохе руки соединили в центре грудной клетки. Перевели вес тела в переднюю левую ногу. Аккуратно оттолкнулись правой ногой. Колено правое подтянули, груди вдох. И на выдохе опустили стопу на коврик. Далее две стопы остались вместе. Аккуратно направляем таз назад по диагонали. Колени оставляем над пятками. Живот направлен внутрь. И мы вытянулись за двумя руками вперед. Руки в одной линии с ушами либо висками. Обе стопы сжаты в коврик. Спина ровная. Утхито-приканаса на положение невидимого стула. И еще три дыхания. И еще два. Закройте глаза. Направьте седалищные кости чуть-чуть глубже назад по диагонали. И еще одно. Аккуратно опускаем кисти под плечи. Отшагиваем или отпрыгиваем назад в высокую планку. Смотрите, как вам удобно. Далее мягкая чатуранга с задержкой на три дыхательных цикла. Кому тяжело выполнять чатурангу, да, это когда у нас локти прижаты к корпусу и направлены назад, делайте чатурангу с колен. И мы с вами вдох, задержали дыхание и дышим дальше. Три дыхательных цикла в чатуранге. Два. Один. Опустили живот на коврик, вдохнули и на выдохе вытянули две руки, положили две руки, две кисти, ребрами на коврик. И далее приподняли сначала правую руку от коврика, дальше лобковую кость вдави, вдавили в коврик и приподняли левую ногу от коврика. Левая рука может лежать как впереди, либо вдоль корпуса, ладошка, да, рядом с бедром. И три дыхательных цикла, мягкое диагональное вытяжение в положении шалабхасаны. Артха шалабхасана, три дыхания. Чувствуем сильные мышцы спины. Коленная чашечка задней ноги подтянута два дыхания. Одно, возвращаем правую руку вдоль корпуса и левую руку вперед. Лоб направлен на коврик, не заломывайте заднюю поверхность шеи и противоположное вытяжение. Еще три дыхания, плечи отведены назад. И еще два ягодицы. Сильное лицо расслаблено. И еще одно. Почувствовали все тело, все мышцы спины положили кисть на кисть. Лоб на кисти сделали глубокий вдох. И с выдохом. Шумно расслабились. Положили обе кисти по обе стороны от плечей, оттолкнулись ладонями, оба колена поставили вместе, ягодицы прижали к пяткам, а за руками вытянулись далеко вперед. И еще раз лоб положили на корик, сделали глубокий вдох, и на выдохе полностью вытянули весь позвоночный столб и расслабили всю заднюю поверхность шеи и спину. Хорошо. Далее из этого положения посмотрели между ладоней, положили руки на предплечье и бережно и плавно перевернулись на спину, перевели кисти под основание черепа, выложили все шейные позвонки на коврик, оба плеча прижали к коврику. Далее у нас сейчас будет с вами буквально один цикл перевернутых хасан». Но если есть грыжи, протрузии, сколиоз, остеохондроз, повышенное и пониженное артериальное давление, гипергипофункция щитовидной железы, воспалительные заболевания кишечника, стадия обострения, либо женский период. Соедините две стопы вместе, отведите колени в сторону и положите кисти с внутренней поверхности бедра. А для тех, кто работает вместе со мной, ставим пятки, четко под коленями, колени на ширине тазобедренных суставов оба плеча прижаты к коврику, две руки кладем вдоль корпуса, ладошки прижимаем к коврику. Отталкиваемся стопами и аккуратно направляем себя вверх. В самую последнюю очередь грудная клетка накатывается на подбородок, центр таза направили выше, вверх потолку. И далее Соединяем две кисти вместе в кистевой замок, лопатки направляем ближе друг к друг другу и меняем перекрест кисти в кистевом замке и снова лопатки ближе друг к другу. Грудная клетка полностью раскрыта, а таз у нас стал еще выше. Две руки возвращаем вдоль корпуса. И далее вытягиваем левую ногу вперед, левое колено в одной линии с правым коленом, нога не вверх, а она продолжение корпуса. И в этом положении артха Банхасана три дыхания. Два. Один. Опустили ногу. Расслабьте лицо, закройте глаза. И еще три дыхания. Держите себя. Два. Одно. Опустили ногу. Перевели все внимание в пространство между лопаток. Бережно положили пространство между лопаток на коврик. Позвонок за позвонком, поясница, крестец, ягодицы и оба колена притянули к грудной клетке. Сделали три мягких переката на левую и на правую половинку спины. Закройте глаза, улыбнитесь, верните спину по центру, положите две стопы на коврик, расслабьте левую руку. Положите ее вдоль корпуса, ладони вверх, расслабьте правую руку. Расслабьте левую ногу со вдохом и выдохом, положите ее и расслабьте правую. На одну минуту закройте глаза и осознанно расслабьте голову, все мышцы лица, всю шею, руки до кончиков пальцев, переднюю поверхность корпуса и заднюю, полностью расслабьте все ноги до кончиков пальцев ног. Сделайте глубокий-глубокий проявленный вдох. Задержите дыхание и шумно выдохните через рот. Почувствуйте, что все тело расслаблено. Мягко сожмите и разожмите пальцы, рук и ног одновременно. С глубоким дыханием потянитесь назад за кончиками пальцев рук и вперед за кончиками пальцев ног. Положите обе ладони на живот, согните ноги в коленях. И перевернитесь аккуратно на правый бок. Сделайте глубокий-глубокий вдох на правом боку. И шумно выдохните через рот. Почувствуйте приятную легкость, приятное восстановление. Аккуратно верните всю спину на коврик. Соедините колени и перекрестите голени. им через мягкий перекат возвращаемся в удобное положение сидя с прямой спиной. Две ладони соединяем вместе, активно трем ладошки друг от друга до ощущения тепла, вдыхаем и на выдохе левую ладонь кладем на центр груди, сверху правую, и расслабляем голову. Направьте эту светлую, добрую энергию, которую вы сформировали внутри себя за время сегодняшней практики, туда, где она больше сейчас важна и нужна. Мысленно поблагодарите за эту практику себя, друг друга и пространство вокруг вас. Соедините две ладони вместе, с глубоким вдохом подведите их к центру лба и с шумным выдохом опустите к Йоги Йогибхаджан говорил, что высочайшее достижение человечества это умение жить здесь и сейчас. Давайте же будем. Следовать этому достижению. Спасибо вам большое за практику. Если у вас есть пожелания к будущим практикам, любая обратная связь, комментарии, я буду благодарна. И если вам нравятся мои практики, я буду признательна за поддержку. Мой номер телефона, указан в шапке профиля и привязан к картам Спербанк и Тинькофф. Большое спасибо, что вы были сегодня с нами в онлайн-спортзале Текатлон. И отдельно спасибо, дорогие коллеги, за эту прекрасную форму которой я с таким удовольствием занимаюсь йогой. Всем отличного вечера и до встречи в онлайн-спортзале.